Вот автобус, вот наше семейство, а вот там вверху пол автобуса наших подписчиков. Мы вместе с вами отправляемся на реку Квай и обязательно вам все расскажем и покажем. Те, кто не смог с нами поехать, посмотрите в этом видео, как сейчас выглядит экскурсия на реку Квай. И это наша первая остановка. Плавучий рынок. Занимаем места в длинных лодках. Катание на лодки, отдельный аттракцион, в который мы прямо сейчас с вами отправляемся. Я уселся по центру, чтобы не разбалансировать. И вот как раз частый вопрос, почему в Бангкоке так много каналов. Даже если вы посмотрите с Google Card вы увидите, что прям весь Банков и его окрестности спещерены сетками каналов. Это на самом деле в далеком прошлом были дороги. До того, как построили нормальные дороги для различного колесного транспорта, телефонного транспорта, если не знали, Все перемещались по каналам, каналы специально рыли. Причем не только перемещались, но еще и, когда шли воины, перебрасывали целые армии по этим каналам. Конечно же, в рамках этой экскурсии посещение рынка. Здесь много различных сувениров на любой вкус. О, картины даже. Это интересно уже. Вот это вот уже уникальный сувенир, Картина да? Картины необычные, но прикольные. Прибыли. На выходе традиционно продают сувениры, фотографии, которые успели сделать, пока мы сидели в лодке. Для тех, кто не знает меня, а это оказывается целых пол автобуса сегодня, мы были удивлены, что оказывается еще есть неохваченные ресурсы. С нами сегодня, меня зовут Татьяна Максимова, я автор YouTube канала. Кроме того, у нас есть еще YouTube-канал с прямыми эфирами. С моим мужем и с, моими, с нашими детьми мы ведем прямые эфиры с улиц Паттайи. Все наши ребята, которые приехали сегодня с нами на Квай, вам огромное, вообще, большое спасибо. Спасибо за инициативу, за то, что вы так быстро собрались. Вспоминая молодость, те самые 2006-е здесь я стояла каждый день у микрофона этого автобуса и возила экскурсии на Квай. Без остановки. Поэтому сегодня, конечно, достаточно интересно было слушать Максима, когда он говорил за что я люблю квай, так это за то. И я добавляю, что едешь ты всегда спиной и знаешь, и спиной ты знаешь все повороты и когда у тебя какая будет установка? Поэтому сегодня приятно ехать лицом, смотреть, расслабляться, а самое главное в классной компании. Я, конечно, 20 минут вас занимать не буду перед водопадом Эрван, но надеюсь, что все из вас немножечко уже расслабились, могут общаться, задавать вопросы. Мы тоже отдыхаем так же, как и вы. Подходите. Если кому-то хочется, мы ведем сейчас влог, будет видео. Поэтому, если кому-то хочется как-то поучаствовать, обращайтесь, Алексей вас не снимает. Какие-то может привет и передать или еще что-то. Будем только рады. Следующая у нас остановка на водопаде Эра Ван. Дети да. хотят купаться? Конечно. Сколько мы здесь стоим? Часа. Так, а где встречаемся? может обед сразу? Поднимаемся, ну кто как может, кто поднимется на седьмой уровень водопада, тот подымется, кто покупается. В общем, на все, все три часа гид посоветовал быстренько пробежаться, и кто хочет на самый верх, добраться до седьмого уровня, оттуда уже постепенно спускаться, отдохнуть там, постепенно оттуда спускаться, и чтобы ко времени все пришли. Слушай, мы шаттл возьмем, да, Танюш? Да, Конечно, идите сюда. Потому что можно идти пешком, а можно доехать. Да. Чтобы не тратить силы по пути на водопад, лучше до него, конечно же, доехать, а и потратить силы уже при подъеме на сам водопад. А? Да, а дальше пешком, да? Вот, вот такие эти не водят? На да? седьмой уровень, я тоже хотела спросить. что мы смотрим, тут дорога нет, хорошая. Нет такого, да, да. Можем... Там дальше будет карта, на которой можно посмотреть, как долго подниматься от уровня к уровню. Вперед, товарищи! 20. На водопаде нововведение, как будто нам некуда еще потратить денег. А здесь необходимо теперь брать жилеты с Наверное, собой. Да, и что, и в жилете идти? Это же жесть. И идти и плавать. О, они еще и именные. Раван Парк. А вот там большие, да? Ой, спасибо большое. Там большие. Не знаю как. Вообще, Вообще не хочется идти в жилете вверх. Ну и вот она. Красота рыбы, буль-буль-буль-буль, к рыбам мы еще залезем. Первый уровень водопада Эрован. Здесь место, конечно, только для поточек. Купаться надо выше. Второй уровень уже у нас. Вау! То есть когда я буду рейнджером, я буду спускаться по этому? Ты хочешь быть рейнджером? Да. Ха -ха. Класс. А что делают рейнджеры? Эм, сидят за природой. А, сидят за животными, сидят за деревьями Ух ты, молодец, знаешь, умничка О, на этом уровне уже все плещутся В водопаде, это второй уровень И даже залазят в водопад сам А еще помнишь, при прошлом посещении, кого мы тут видели? Вот тут прямо Варана, варана Ребятня помельче купается там внизу Ну да, здесь уже повеселее но мы все-таки поднимемся на третий уровень Потому что там еще и посимпатичнее И перед подъемом на третий уровень Необходимо либо оставить бутылочки Либо взять с собой Но ну, оставить депозит 20 бат И записаться в журнальчик Thank you. Раньше выше второго уровня Они не разрешали проходить С пластиковыми, металлическими, стеклянными бутылками Ну, чтобы люди потом там нигде их не выбрасывали В этом смысл Чтобы не загрязняли Национальный парк Караван. Ну и здесь очередная красота. Наш путь идет вон туда. Привет. Приветствую. Мама, Отдыхаешь? Отдыхаю, сынок, да? ей привет так, получить. секундочку. Что хотим? Мам, давайте, Оля, вы откуда? Из Пензы. вы из Пензы. Да. Я хочу моей мамочке передать, во-первых, большой привет. Мамочка, привет. Скоро ты тоже поедешь, Татьяна, ее чудесной семьей на Квай. Это точно получится, я в этом уверена. И спасибо мамочка тебе большое, потому что только благодаря тебе я открыл для себя Таиланд и оказалась здесь, в этом замечательном месте, с этими замечательными людьми. Мама, я тебя люблю, я же Лиззи, привет. Приезжайте, мама, здесь прекрасно. Налево пойдешь, коня найдешь, направо пойдешь, мокрый будешь. Вот мы направо и пойдем. Ну, в общем, там налево на четвертый уровень, направо на третий. Какой здесь потрясающий чистый воздух вообще, прям... А, вкусно не то что прям пахнет цветами какими-то там ну, просто какой-то другой да то есть когда долго в городе просидишь любой выезд в джунгли это прям ну и красота конечно же вот она здесь мне нравится третий уровень до него и идти легко и фотографии здесь красивые получаются так что ты по поводу жилетов я звук не убирал, она просто ничего не сказала. Только тем, кто купается, мы не купаемся. Ну вот дети пойдут купаться. Ну я может все пойду. Они реально ноги жрут. Ну все, напали на ноги, да? Есть рыба, называется гораруфа. Я не знаю, она а, она это здесь, или это какая-то ее разновидность. А, Рыбы! Они за не кусают. Да, вообще прям. Ага! Ага! Ага! Ага! Чикатуха! пошел к большим рыбам! По всем ногам вообще. Да. А если вывернуть резко ногу, ты выводишь рыбу? вода вообще холодненькая но саму тему после подъема на такой на третий уровень на четвертый на третий вот самая тема следится поэтому всем обязательно нужно сделать наши что все уже поплавали да, да? один я такой У -у -у. Как водные процедуры вам? Супер. А -а -а. Четвертый, четвертый лучше всего, Потому плавать здесь... замечательно, типа глубоко и, там... и очень удобно. Девчонки накупались, пойдут в Лиз, заберут наши жилеты, вот, а мы с Кириллом поднимемся на четвертый. Кирилл вообще-то хотел на седьмой, но мы не сразу поняли, что ему надо на седьмой, поэтому хотя бы сейчас на четвертую сходим и, и на обед. Давайте. Пока. Спасибо Лапа. Пойдем. А я на четвертый. По сути, сейчас еще час 15 минут есть. По сути, в теории, можно еще на пятый подняться. Но я думаю, может не успеем это, вернуться. О, вот они, эти уровни. Так, третий. Дальше четвертый, такие вот, глыбы. Идем к нему. Что, хочешь успеть на седьмой сгонить? Да не успеем на седьмой. Вообще, гида надо было слушаться. Сразу идти всем. Да дети бы не поднялись. Ох, тут как круто-то, Смотри, что это такое. Что-то для духов, куколка, водичка с трубочкой. Оно? Оно! Что там катаются? Нормально. Горка. О, бомбочкой! Так, что мы тут видим? Следующий участок от 4 до 5, 450 метров, потом еще 300, и потом еще 250, и мы на седьмом. Ну, в общем, сколько получается? 900 метров. Ну, почти километр. Да. Пойдешь? Так туда-обратно. Ну, максимум до Ну, сейчас принят. Погнали, погнали. Давай вперед. Лучше. Какая красота! О. Мостик бескорочный. Страшно. Все жмутся, на краешке стоят. Симпатичный каскадный водопад. О, смотри, какие рыбы здоровые. Чтобы вы понимали, это рыба, ну, примерно с локоть размером. Удочка есть ловить на что будем на жуков там же мы видели на ногу ловить надо ты на что не ногу? понял да на ногу да. не ну, само собой в национальном парке нельзя конечно ловить рыбу ну черт побери как она тут заманчиво выглядит а? буармайлон это пятый тут красиво слушайте посмотрите Так, следующий участок уже немножко это по земле, да по грязи. Живописные горки. А это шестой Дон Пукса. Осторожно, скользко. Точно скользко. Свет! Ну это... Ну это я конечно зря. Седьмой уровень. Довольны? Ух, караван. Ну и конечно же, спускаясь обратно мы уже опаздываем, все в мыле, Таня уже звонила, я сказал, ешьте без нас не успеем, ладно, в общем, бежим обратно. Мы не можем без приключений, да? Да, приключения! Сели на Тарантас, ну такой себе, он тихоход, конечно, бегаю я быстрее, но сил бежать у меня уже нет. Значит, на что у нас? Шведский стол. На курочка жареная, салатики, сон там. Это у нас курочка с овощами в кисто-сладком соусе. Еще какие-то овощи. Рисик, бульончик. Вполне себе нейтральный. В общем, нормально. Ну и там традиционно водичка. В общем, пока я тут дух переводил, мне Танюша накидала немножко. Ну все, вмял. Ну да. Скоростная еда. Вроде это... Быстренько забился. Все выше и выше и выше. Рекап. Нормально? Да. Большой переезд, буквально час-полтора. Мы остановились около термальных источников Хиндат. Посмотрим, что здесь выжило после пандемии. И все. Лавочки позакрыты. Ну ладно. Какая-то собака радуется туристам. Привет. Нет, нет, нет, нет. Нет, привет, туристы, приехали. Вы приехали. О! Вот уже здесь поживее, людей побольше. продают на это мед а -а -а. я думаю что это такое это мед всего лишь К виски да да да и по цвету как вискаль такой все там вода действительно очень горячая очень горячая да очень горячая пойдем смотреть так еду нельзя кушак собака нельзя и что это а массаж можно отлично вот они горячие источники знаменитые ты вообще купалась здесь тогда, когда ездила? Один раз купалась. Да? Да, вот, не вот я не знаю, может залезть все-таки. Я, я люблю это дело. Просто потом мокрый в автобус лезть как-то. Сейчас с другой стороны 10 минут отсюда до отеля. <топятые> <топятые> не бойся, <как> она <назначна> тепленькая. Это кажется, что горящие. Заходи не бойся. Да <как> Нет! Так. Нормально. Нормально. Нормально. Чуть-чуть. точно? Но нормально. Но это вообще слабенько. Это детский бассейн. Дети купаются. Но основной вот ну, там. Наверное, градусов 40, не больше. Меньше. 40. Да у кого меньше, чем 40? 37 и 7. Ледяная река. Ну да, это ледяная река. То есть ты сначала пожарился немножко, ведь, поварился, точнее, поварился, а потом поварился. в ледяную реку буль. Как водичка. <плодает> Я пошел. Ребятушки. <плодает> Хорошо, хорошо Да, нормально А что, там прохладнее что ли? А, да? Ну я это А я думал наоборот там горячее Все, конечно, такое странное ощущение Сидеть в какой-то... Большой горячей ванной с кучей других людей Знаете, на самом деле был давно уже, наверное, там что-то, наверное, лет 15 прошло И тогда это было классно, и сейчас это классно Я так понимаю, вот за этой железной сеткой, вот за этой металлической сеткой находится самый источник спрятан И сюда он втекает, по сути, это самая горячая ванна О. Ну что-то мне кажется, я уже согрелся, даже <Historical> перегрелся Пора бы холодненькая о, Хорошая? Ой, как я люблю. Ой, как я обожаю. Ой, все купили. Ой, прохладненько. Это хорошо. Это прям очень хорошо. Ну, теперь я понимаю, почему нам гид сдал здесь почти час. На самом деле, тут прям хочется ходить из одной в другую по много раз. Кида снимаете? Всех снимаю. Всегда снимаете? Меня? Тебя, да. Привет, да. с Казахстана. Красавчик. Горячий Казахстана. Горячие источники. С Казахстана или из Узбекистана? Оттуда и оттуда. Хорошо. Горячие источники, под конец дня вообще в кайф, да? Я прям в это. Сейчас после этого, знаете, что не хватает? 10 граммочки? Ну, само собой. Кайф! Пожалуй, я останусь здесь, потому что для меня вот этот самый мой такой формат. Холодненько водички полежать, покиснуть. Прибыли в отель который нас встречает гостеприимным рестораном, но сначала нужно заселиться в номера. Название отеля ⁇ Sweet Garden River Quarter Resort ⁇ И у нас заселение в Буллгал. А, вот это... Откуда у тебя пузыри? Мне подарили. Подарили тебе? Да. В пошло... отеле? Ой, мне подарили. Лева. Ой, я не тоже. О, это баня. Дверку закрывать а ты можешь рыб. Ну вообще. А, деревом пахнет. Как в бане. Опять-таки. Две кровати, но ну, нам тут две ни к чему, нам одной хватит. Хотя, если что, ты можешь меня отселить, конечно, или я тебя уж. Телевизор. Главное, чайник. чтобы не подселить никого. Не подселить никого. Так, здесь у нас что? Ага, убор О, черного дерева. Окей. Ой, тут душ такой. Прям душ, душ. Хорошо. Холодильник. Холодильник. Водичка в холодильнике. Что, берем? Конечно, берем. Так, немножко полоснулись, переоделись и на ужин. Что у нас на ужин? Это, ну, понятно, рис, к рису жальная рыба острая. Дальше у нас. Яйца по бермански, да? По-бирмански. по, -бирмански, по -бирмански. Это... Кукурмины. Это... чикен кешунат узнаю. Чикен кешунат. Супчик томсет. С свиной, свиной рульки. Всякие приправки к нему, все дела. Крем-суп. Пампкин-суп, да. Крем-суп -крем из тыквы с кокосовым молоком, да? И, ну, тут пакша мама жареная. Традиционно, детки, ням-ням. Рубтики, А вот последняя, смотри, тут такая интересная штука, как мне объяснили, жареная папая. Вот она, которая зеленая, которая овощ. Я а. думала, это грибы эти худые. Вот я тоже стоял, пытался опознать. Вот жареная папая. Интересно, будем пробовать. Так, сладости. Это Тайские десерт. традиционные. Десерты. Берешь, да, лед. А, понятно, в лед, туда всякие желешки, хлебушек там и прочие штучки, вот это все заливаешь сиропчиком. Тут мороженое. Ну нормально, смотри. Ой, красота. Все, что надо. Отлично. Ну что, давай, приедем. Я еще голодный. Очень голодный, голодный. Три, два, один. Поехали. Давай. Ну да, ощущение, что Богдан прикалывается. Ну, дави. Ну, дави, зеленка. Короче, тут ну, пошли развлечения у нас. Три, два, один. Да ему все равно, вообще, вы посмотрите. Да. Ну, как вы видите, ужин у нас прошел успешно, и мы перешли к вечерним развлечениям. Хорошо вчера посидели. <смех> Забыл вчера сказать, у нас два номера. Вот здесь один и вот там второй для детей. Таня уже пошла в сторис писать, и сейчас у нас завтрак и в 9 утра выезд на плату. О, слышит, там уже. О, все уже на завтраке. Доброе утро, дети. Доброе утро. Давайте посмотрим, что у нас на завтрак здесь. Жареный рис, сосиски, салатики, ух Суп, ты супчик какой-то интересный. Вот сейчас его. Здесь яичница. Толстых хлебушек, фруктики, чай, кофе, печенюшки. Доброе утро! Так, набрал завтрак. Вот это, в общем, джок, но джок рыбный. О, да. Вот джок с лососем. Ну и традиционное сахар. Вы уже все поели? Да, я уже поела. Пришла проверять, что у меня в тарелке? Да. Тебе интересно, что я ем? Да. Вот это корабль. Доброе утро. А доброе утро! Вот с такого ракурса, мне кажется, что я как бы парю над рекой и прям в голове такая звучит песня «Мой маленький полотно». Плод вот, не такой уж и маленький, нас достаточно много и все готовы сплавляться. Ты же самый последний прыгнул Ты что сделал? Как ты прибыл самый первый? С приплытием! Ой, как хорошо! Боже, какое счастье, что-то пораньше поплавал Тяжело? Да Тяжело? Да Все правда? Да. Ты всех обогнал? Да Молодец! Где наши? Наши в самом конце. В самом конце они не гребут? Они не не грибут, я думаю. Отдель... Давай, давай, давай. Отдельный аттракцион, теперь попробуй выбраться. Да, да, да. Потому что нужно было к левой... так, чай. Так, левой... так. Левой... Потрачено. Потрачено. Не бойся, не, блыви, блыви, не, бойся, не бойся, не бойся. Опа! Давай, задержись! Держись, держись! Могу? Вс ⁇ Поймали сколько рыбок сразу! 4. Какой хороший улов! Прямо тут есть рыба, да? Очень много. Умничка, смелый человечек! Замерзла! Замерзла, да? Я ага. уже привыкла если честно. Да. Да, испугалась? Да. но Мы хорошо поплавали. Хорошо поплавали? Да. А. Отлично. <связь> ну, так, я Отлично. <связь> так, ну что, собираемся на выезд. Ты пока в ожидании всех там, травы, медицины, чаи тайские все дела. Как обычно на реке Квай. Ты все себе поснимала, что надо было? Хотела? Красота. Я Красота. все поснимала, да. Все сделала. Видели, да, полетали немножко с дрона, и мы не можем без приключений. Вот я торопился прыгнуть в воду и потерял один стик. Ну, стикер не дрон, поэтому как бы можно, можно, если можно и пальцем тут шарик катать. Я думаю, можно будет заказать. Вот как бы Квай все-таки забрал у нас чуть-чуть. Он так бульк воды. Ну Говорят там мелко. А местами было мелко, да? Я прям это плыву, раз и ногу что-то зацепил. Потом раз встал, а там по поиск. Но, но, но, стоять невозможно, как да. в Ты прям это, то есть пытаешься стать и ноги прям сбиваешь, потому что несет сильно. Так, ладно, что, поехали? Наша следующая остановка нам ток Саёк НОЙ, Водопад соек. Опять горы. Опять лестницы. Все, как у тебя ноги, Кирилл? Болели еще утром, а сейчас нормально. О да, вот он. Ну, конечно же, посещение реки Квай. Ну, для нас это посещение, конечно же, водопада соекной. Решили подняться наверх, к тому же есть тут такая удобная лестница в самый водопад зайти. Да, Я думал, будет скользко здесь. А тут нормально вообще совершенькая поверхность. А больше переживай. Да вот написано, да, то есть не упадите. Круто! Круто! Ну, круто! Аккуратно да. ходи и подскользнись. Да. Хо -хо -хо. Да, вообще прям мощь. Очень чувствуется мощь. И на самом деле хочется искупаться, но не хочется уже быть мокрым. Дальше еще далеко ехать. Если у вас сменка под собой, под рукой здесь будет, обязательно все равно просто залезть. Можно в пещеру залезть. Есть ли что-то в пещере интересное? В пещере? Варан. А ну, может два? Мы не пойдем. Не знаю, Кирилл. Мокнуть интересно, но мохнуть не хочется. <свят> Наконец-то у нас случилась долгожданная остановка в Севане. что купили? <свят> <свят> сэндвичи. Хелло сэндвичи. шоколадки всякие. Ура! Наш любимый 7, два дня ждали. <свят> Хорошо. Так, автобус там. остановка выдает место по специфическому запаху. Мы в слоновой деревне. Здесь у нас будет шоу слонов, катание на слонах для желающих. И еще для особо желающих будет купание со слонами. танец ну что, у нас только девочки поедут. А, Таня, если что ты хочешь, поедем? ты можешь. Не, я не хочу. Ты не хочешь? Ты поедешь? Ты не хочешь? Ну, вот такое у нас семейство. За катание на слонах уплачено, но мы на слонах не катаем. А, покатаются детки. Мы как-то традиционно по-другому к животным относимся. <музыка> Поговори, давай, наливай. Газуй-газуй. Саша, ну что, как порт? Швартовка. Давай, давай, так. швартуйся, швартуйся. Нет, вот Меха, вытирай в него. Говорит, туда закладывать. Он рот открыл. Да, да, да. понравилось да. слоников покормить обязательно так ну и следующая часть программы это шоу слонов <звы> Прошел чаевые, собрал. Держись, братан! В слонах можно кататься, можно не кататься, ну а шоу слонов как всегда положительные эмоции, хорошее настроение. Посмотрите, как всем нравится. О. Здесь же спуск к воде, к реке. Можно покупаться со слонами, оплачиваться отдельно. И некоторые ребята из поездки взяли такой сервис. Сейчас посмотрим, как они поплывут. Ой, как страшно-то, а! Ой! Че... ой! <ссылка> да, это приговаривает. Не бойся, не бойся. Ой, ой ой ой зачем? Слон знает свое дело. Я не знаю, как слон, но я еще тупатую. О, еще Ой! Очень интересно наблюдать, как слоны спускаются с такого склона. Не представляю, как люди там на слонах себя чувствуют, но смотреть страшно. Так, что? <свы> Погонщики тоже вовсе веселятся. Это прям развлечение. Дают команды специальные слонам брызгаться, нырять. <свы> Hoover! What the hell is That's all. … Two. Two. Go! Ready? Ahhhh! Ahhhh! Следующая остановка на обед у нас в ресторане. Ну типа филиал Санкт-Петербурга по тайского ресторана. Так, что это? Салатик у нас? Mm -hmm. Огурцы, помидорки, лучок. Mm -hmm. Ох ты, тут прям как в самолете. Щи, суп куриный. Mm -hmm. Супчик пробовал? Вкусный? Mm -hmm. Смена блюд. Макароны рис, котлета и курица с подливой. Ну, вот так как будет. И это наша заключительная остановка в этой поездке. Мы сделали групповую фотографию и теперь поднимаемся на высокую гору. Еще одна лестница. С поездка с лестницами. Фух. Ну, молодцы какие сильные, а? У меня Еще девочки. Не все. Еще не все? Ну, там же немножко. 21, 122, 123, 124. А может даже 125. Посчитала. Посчитала. Молодец. Догоняйся. Мы не были тут, да? Нет, не были. Я на фотографиях видел это? Ну, прикольно. Смотри, какой здоровый. Очень большой. Я не знала тоже. Ну, красиво, красиво построили. посмотри. Или они все одинаковые. Или они все одинаковые? мы здесь были с тобой, отъездили тогда. Программу разрабатывали. Сколько ты? Страшно подумать. 15 лет, да? Просто вот, ну все знакомо, как бы колокольчики, вот этот свод из деревьев, как-то знакомо. Ооо, какая красота! Это была наша последняя остановка в поездке на реку Квай, первой групповой поездки нашей после длительного перерыва, после пандемии. Ну и наше видео тоже подходит к концу. Увидимся с вами в следующих. Пока. Пока.